Итак, всем привет! С вами канал Про, и мы продолжаем ролики по ремонту там ванных комнат и сегодня у нас будет тема о стальной ванной Погадали! Я думаю, каждый человек, который сталкивался с такой проблемой, как шум ванны если человек себе не позволяет у него в бюджет, например, установить себе чугурную ванну, он сталкивается с такой проблемой шум от падающей воды, то есть ванна, ой, вода у ванной, долго создается какой-то звук, и звук такой хороший первичный. Что же сделать для того, чтобы избавиться от этой ванны, ну, от этих шумов в ванны? Некоторые делают, пропенивают ванну с обратной стороны. Некоторые делают там поролонами обклеивают для того, чтобы шум воды не увеличивался. Но сейчас, как мы видим, шум воды нам составляет ливень. И вот этот шум падающей воды обставлю ванну. Конечно, никому не нравится при мытье, тогда когда ты моешься, и как же не избавиться? Показываю. Ну, у нас имеется вот такая вот, вот поддон стальной. Он довольно-таки толстенький, толщина 1,4 миллиметра. И мы сталкиваемся с такой проблемой, что каждый раз, когда вода падает, например, да, она вот шумит. То есть шум это такой звонкий, как от него избавиться. До этого мы... Ложим ванну, ванну или в моем случае душевой поддон вверх тормашками и вот эту всю часть мы будем шумоизолировать. Чем? В качестве шумоизоляции у нас будет вот такая вот автомобильная шумоизоляция. Что она делается? Она идет на самоклеющей основе. То есть, если мы вот эту вот эту часть снимем, вот эта часть у нас будет довольно-таки липкая. Это специально сделано для того, чтобы с легкостью, без особого, без, без особого труда, заклеить всю, всю там полость кузова автомобиля для снижения вибраций вибрации движения автомобиля. И данную шумоизоляцию мы используем для обклейки душевого поддона. Если мы посмотрим, например, да, звук идет. Если мы будем стучать здесь, шум будет гораздо тише. Что конкретно рекомендую я? А я, естественно, рекомендую обклеить всю нижнюю часть, именно нижнюю часть. Не боковые торцы, там ванны или душевого поддона. Мы обклеиваем только нижнюю часть самого душевого поддона в данном случае. И это гарантийно, гарантированно снижит, снизит шум падающей воды и увеличит шумоизоляцию. То есть именно вибрация от стального от стальной части поддона снизится буквально 50%, процентов на 50-на 60 то есть вибрация слышимость будет до да, падающей воды, но грохота уже такого 100 не будет, поэтому я рекомендую обклеить всю ванну шумоизоляцией. Что конкретно я сейчас буду делать? Вот, например, нужно, конечно, вот эту часть полностью не трогать, то есть вокруг нее обклеивать. Можно, конечно, сифон и потом установить, это тоже не особо-то проблемно, но можно и сделать так, что сифон прилепить, да, там саму сливой стаканчик вот этот вот он, мы его э крепим, затягиваем и вокруг по факту уже обкладываем. Мы визуально вот оно перекладываем, мы видим, что до, до, до торцов вот таких вот мы просто-напросто не обклеиваем, и все, и можно спокойно потом прикручивать сливной сифон под этот самую но предварительно предварительно я рекомендую обезжирить данную поверхность для чего? если вы наклеите ее на пыль например, да, вот видно пыль здесь собралась, так как я здесь пилил плитку и получается так, что если вы не обезжирите поверхность, она может потом от температуры потихоньку отпадать поэтому для того, чтобы ее чтобы она не отваливалась, рекомендую обязательно обезжирить. Либо растворителем, либо ацетоном, без разницы. Если вы не обезжирите поверхность, Это, будет не очень удачно. И вот эти все наклеечки, конечно, лучше напросто отлепить. Размер ротикулы тут уже нафиг не нужен, так как все уже куплено. Но в итоге, в принципе, что у меня получается. Сейчас я все покажу конкретно, как вообще ее нужно делать. Первое на в принципе, я вот начал с окошка, не стал ставить сифон. И в принципе, у меня вот таким вот образом все получается. Вы наклеиваете листик, старайтесь распределить его максимально, чтобы не было пузырей нигде, чтобы полностью все хорошо прилегало. И после того, как вот лист наклеили, я вот до конца не докатал. Здесь вот видно, окошко пролетел, я вот здесь вырезал. С этой шумоизоляцией проблем никаких. Это окошко назад ставил. И вот таким вот роликом специальным аккуратненько специально все прокатываете. До того момента, пока не увидите, что все хорошо легло. Обязательно. Потому что вот мы смотрим, да, вот эти вот ребра здесь есть. Они ребра жесткости на душевом поддоне это делается для того чтобы создать хоть какую-то жесткость самой, самой конструкции и так как эта вещь достаточно тоненькая как бы хлебкая вам необходимо ее уплотить вот мы смотрим да вот. даже вот здесь вот стучим уже глухо все звук будет как будто бы от акриловой ванны то есть у вас не будет никаких проблем что вода там долбит а в этом звенит как сумасшедшая самое важное вот эти все вот эти квадратики хорошенько прокатать чтобы это все легло прям напросто идеально в угла в принципе я вот здесь сделал нахлест, да вот видно нахлест. по сути это не обязательно я просто сделал так чтобы максимально ну, по максимуму все влезло все листы запихать, чтобы ничего не осталось мне нафиг. Куски не нужны. Вот обрезок один лежит. Это вот с той части. А так я говорю, чтобы вот углы. Здесь вот тоже я подрезал. Ну, по косу и лишние куски срезал, чтобы на углу сошлось. Не обязательно даже это делать. Что удобно, так это то, что в этом плане катать его достаточно легко. То есть по факту есть валики на стены, которые там в принципе, ну, лучше вот таким жестким он недорогой в принципе, я его на Алиэкспрессе заказывал, но это что-то рублей 200 стоит в принципе, довольно-таки удобная штука не только шумоизоляцию автомобиля делать но, как мы видим, и шумоизоляцию в ванной очень хорошо делает хотя, по сути кому интересно шумоизолировать ванну подобным образом я рекомендую. Но ну, а на этом ролике я закончу. Кому видео было действительно полезно, ставьте класс, подпишись на канал. И также, естественно, оставляйте комментарии, как вы вообще изолировали ванну, каким образом вы это делали. Каждый, еще раз повторюсь, делает это реально по-своему. Что там только не приклеивать, вплоть до пенопласта, который я видел, что обклеивают пенопластом ванну. Но это не дает такого эффекта сто процентов скажу шумоизоляция именно вот этим вот а, виброизоляция мы делаем шумоизоляцию э, вибро... виброизоляции вот так вот по факту это виброизоляция она продается во всех а, в магазинах в принципе там где продаются шумоизоляция то есть она листовая стоит она достаточно недорого в среднем она э, стоит такой лист 150 рублей Размеры этого листа Размер листа у него 27 на 37. Шумоизоляцию шумов. Если вам интересно, где я на приобрел ее, я ее приобрел, даже не я ее приобрел, в принципе, я послал за ней хозяйку, которая этой ванной, в Гиперавтор. У нас на Дзенгах она продается в компании Гиперавто, еще она продается в магазине Мистер Кузов, который идет на базовой, который идет на Павловского, то есть, в принципе, там вы можете приобрести эту шумовиброизоляцию. Ну все, на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что вы остаетесь с нами. И обязательно подпишитесь. Очень много, очень много людей, которые смотрят видео без подписки. Аж 98%. На этом я заканчиваю. Всем спасибо и всем пока. Вот так вот. А. Ванна под душевой поддон не шумит. Просто слышим просто шум воды. <звук> Отлично.